Ну все, теперь записки, которые вот здесь остались. У меня постоянно возникают конфликты с лидерами. Не понимаю, какие космические законы я нарушаю. Никакие, вы просто конфликтуете с лидерами и все. Это означает, что вы гордый человек, независимый. Какие космические законы? Закон смирения, послушание перед старшими. Это все очень просто, понимаете, все реализуется через знание. Надо просто понять, кто такие лидеры. Понимаете, вот допустим, если бы вы видели судьбу, вы бы увидели, что приходит человек с чемоданом вашей судьбы. У всех других нет этого чемодана, а у этого человека есть. И в этом чемодане есть все ваши зарплаты на несколько лет вперед есть также все ваши унижения на несколько лет вперед, есть ваша работа, где вам надо вкалывать, и там тоже есть запреты уходить с работы, в этом чемодане, с которым он приходит. Кто ему дал этот чемодан? Думаете, это его чемодан? Нет, это чемодан дал ему Бог. И высшие силы говорят тебе, подчиняйся этому человеку, через него придет твоя карма, и хорошая, и плохая. А, тебе, а ему говорят, наказывай. И защищай этого человека, давай ему зарплату, все. Таковы отношения. Если бы вы видели этот чемодан, и все это вы видели, вы уважали этого человека. Ко мне Бог не пришел, чтобы так людей как бы обеспечивать деньгами там и всем прочим, а пришел к нему. Это он моя судьба, а не я его судьба. Потому что чемоданы из этого могут кому-то другому все дать, не обязательно мне. Если ты начинаешь думать, и я такой хороший, подчиненный, ну хорошего пинка под зад, и следующий подчиненный хороший. Какие проблемы? начальника есть и такая санкция тоже выгонять гордых подчиненных. Потому что у каждого человека есть кармическая задача. В чем кармическая задача подчиненного? Знаете в чем? У него две кармические задачи. Научиться с любовью трудиться бескорыстно и научиться уважать старших. Всего две задачи. Если одна из задач не выполнена, он с любовью трудится, не уважает старших. Вылетает как пробка с работы. Второй вариант. Не... Он уважает старших, но трудится без любви. Опять вылетает как пробка. Все. Две задачи всего надо выполнить. Если вы это осознаете... Какой бы начальник ни был, какая разница, вам надо ему подчиняться, потому что Бог захотел, чтобы вы такому подчинялись. Какие варианты есть вообще? Нет никаких вариантов. Особенно сейчас, когда в Риге безработица. Вариантов нет. Есть начальник, вот и подчиняйтесь. Все, вырабатывайте смирение и трудолюбие. Сколько зарплаты Бог даст, сколько даст только ваш. Потому что если человек принимает ту зарплату, какой ему дал, Бог потом его любит и начинает увеличивать зарплату надо сначала принять. Господи, я уже принял зарплату, которую ты мне дал. Дай, пожалуйста, чуть-чуть побольше. И все так просто. Как звук действует на глухого человека? Точно так же, как и на неглухого. Духовный звук с ушами никак не связан. Если человек произносит духовный звук своим ртом, то все равно он действует ему на сердце. Даже если он его сам не слышит. Главное, чтобы ему его было произносить. То есть он как может, так произносит. Вот. Можно его писать. Есть такой способ произнесения в уме. То есть человек просто. Некоторые люди, знаете, как молятся, глухонемые. Они просто пишут, пишут, пишут звук, а произносят его в уме просто так как пишут. И все. И у них очищается сердце точно так же. Потому что духовный звук, он не зависит от голоса от нашего. Он сердцем произносится на самом деле. И святые люди, очень святые люди, могут без всякого звука произносить духовный звук. Без всякого звука могут произносить. Просто в уме все звучит с огромной силой. Насколько финансово независимой должна быть девушка до замужества и будучи женой. Сколько надо уделять работе и карьере? Сколько сил надо уделять на работе и карьере? Хороший вопрос. Смотрите, чем больше женщина до замужества уделяет сил и времени работе, тем меньше у ней остается возможности выйти нормально замуж. Почему? Потому что силы не могут в два направления сразу идти. Если она очень сильно хочет быть финансово независимой, значит она будет финансово независимой. Причем надолго. Понимаете, если она хочет быть зависимой, а именно в этом замужество заключается, вы же не... не над мужество, не над муж идете, а за муж. Поймите, как бы разницу между этими двумя вещами. Если вы хотите быть крутой теткой, хорошо. Если вам положено по судьбе мужа, значит придет метр с кепкой. Почему? Потому что крутых теток никто нормальный мужик замуж брать не будет. Им нужна смиренная женщина, которая будет дома следить за всеми, рожать детей. Ведь надо смирение иметь, чтобы детей рожать, понимаете? Для этого не зарплату надо большую иметь, а смирение. Это разные вещи. У мужчины, если он видит несмиренную женщину, потенция развивает сразу же, за одну секунду, вот так вот. Я вам точно говорю, сто процентов. Отшибает сразу весь энтузиазм. Рожать детей с ней зачинать, сразу же. Хоть немножко смирения надо иметь, понимаете? Хоть немножко. А чем больше женщина финансово растет, тем меньше у нее смирение становится, тем меньше она имеет женской, женские, женские качества, тоже уменьшаются. Поэтому, если вы не замужем, допустим, родители вас не содержат, ну, зарабатывайте чуть-чуть, развивайтесь по чуть-чуть и как можно больше сил в женские качества вкладывайте. Доброта, смирение, простота, заботливость о других людях покладистость, скромность и так далее. То есть женские качества развивайте в себе. Все будет классно у вас. Чем больше женских качеств, тем с больше, более большим кошельком муж придет. Такая пропорция. Чем больше вы делаете кошелек у себя в кармане, тем меньше будет кошелька у мужа. Если совсем большой сделаете, вообще безработный придет в вашу жизнь. Будет сидеть и смотреть на лад. Под юбку вам дышать. Сидеть. И вы будете его содержать. И он секса еще будет хотеть от вас иногда. Будем, Вот гад попался. Я такая крутая, работаю за него. А он так Бог дал такого. Нечего было работать, надо было женские качества развивать. Чем больше женщина в мужских качествах развивает, тем меньше будет мужских качеств иметь ее муж. Потому что не бывает так, что в семье было больше мужских качеств, тем положено. Если взять мужские качества, сделать круг. Женщина забирает чуть больше материального, она становится сильной материально. Это значит, что муж ей достанется слабой материально. Если она слаба материально, но по-женски сильна, муж будет сильным материально. Понимаете? Сколько мне надо работать до замужества и развивать себе профессиональный качество? Думай, выбирай. Сколько? Я вам примерно сказал, сколько. А там уже вы сами сориентируетесь. Если одни шибзики попадаются, значит, надо поменьше этим заниматься и больше женские качества все развивать. Понимаете или нет, о чем я говорю? Женщины. Мужчины не слушают меня, я для женщин сейчас говорю. Когда вышли замуж, сколько работать надо? Чем больше вы будете вкладывать сил в работу, тем меньше муж будет вкладывать сил в работу, потому что у мужчины психика работает только на экстренные ситуации. Понимаете, мужчина – это личность, которая всегда живет в боевом режиме. Если все хорошо в семье, деньги хватает, значит мужчина лежит на диване. У него пропадает всякий интерес как-то работать. Почему? Потому что и так все классно, жена зарабатывает, что париться. Это подсознательно так работает. Когда денег совсем нет в семье, муж встает с, динамо, иди, с дивана идет на войну. То есть, ну да, с динамо там, с телевизора. Вот. <правильно>, правильно все. Вот, правильно подметили. Он встает с дивана идет на войну. Сражаться за зарплату. Понимаете? То есть у него все война. То есть мы сражаемся за зарплату, зарабатываем деньги. Или лежим на диване. У него два варианта есть в жизни всего. Чтобы он всегда сражался за войну, за зарплату, надо женщине всегда быть расслабленной и принимать судьбу. Допустим, дома денег нет, муж говорит, что будем делать? Жена ничего, будем поститься. Значит, идет за... на работу, что делать остается. Почему женщина так сильно хочет работать? Потому что она не хочет поститься. Муж, допустим, лежит на диване, она думает, гад такой, надо идти работать, больше некому. И идет работать. Почему? Потому что она не дает ему возможность воевать. Воевать-то когда мужчина начинает? Когда жрать нечего? Понимаете, когда чуть-чуть есть, можно лежать дальше на диване. А женщина не может так. Она думает, ну как же так? Дети без еды, там туда сел в школу надо платить. И побежала сама на работу. Твои проблемы. Надо развивать все женские качества, а не мужские. Женские качества означают любить мужа, любить детей и вдохновлять мужа работать. Говорит, я приму тебя любым. Сколько денег у нас будет, столько будет. Все, будем жить на твою зарплату. Ну можете, если он уже зарабатывает хороший человек, можете э, как хобби устроиться немножко работать в свое удовольствие. Но это не значит, что вы должны там бегать и семью содержать. Это не ваша вообще забота. Если нет семьи, нужно восклицательный знак. В каких случаях нужно отказаться? От партнера во всех случаях. Вы, допустим, имеете партнера, так называемого, а он семью не хочет создавать. Значит, надо от него отказаться. И когда вы от него откажетесь, будет два варианта: или он сразу захочет семью создать, или он от вас уйдет. И у вас будет место для другого партнера, которым вы сразу должны ставить условия или в ЗАГС, или никуда. Так женщина должна себя вести на самом деле с мужчиной. Если отвалился, значит не тот человек. Отвалился не тот человек. Надо понять, что у женщины период, когда она может выйти замуж, ограничен определенным временем. И это дело Бога найти ей мужа. Это дело Бога, понимаете? Она должна точно это понимать. Вот пришел период хороший астрологический замуж, Бог предоставляет различные варианты. И это уже, извините, твои мозги, как себя с ними вести. Надо им тест устроить, тестовую систему. Какая тестовая система? Расстояние держим и смотрим, как себя ведет. Если серьезный человек хочет брать замуж, подпускаем ближе чуть-чуть, опять тестовую систему включаем. И так постепенно смотреть. Если он только секса хочет и хочет пожить вместе, никак чего расписываться, следующий. Почему еще никого нет? Все равно следующий. Потому что пока период хорошей женщины идет, все равно будут появляться новенькие. Как только хороший период закончился, тишина в студии. Почему он заканчивается? Потому что слишком много выбирала. Надо кого-то все равно остановиться на ком-то. Если человек хочет на тебе жениться, все. Пускай он, допустим, не принц на белом коне, не тот, о ком, о ком ты мечтала. Понимаете? А просто обычный мужик. Рижский или не рижский, итальянский, неважно. Важно, что он хочет жениться, расписаться, жить и работать, все. Надо выходить. Пускай не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка. Вот. Поэтому надо просто расписаться и все, и не париться. А то у женщин часто вот в голове такая мечта. Я не мечтаю, они, мечтают, они вот, любят мечтать. У меня вот такой должен быть, вот такой. Вот такой и вот такой. Извините, да Бог сам решает, какой у вас должен быть. Да мне написала вчера одна. мне может, мы же хочу вот такого такого, чтоб не пил, не курил цветы, всегда дарил, тещу мамой называл. Был бесей, был к спиртному раздорошен и вообще не, не скушен. Знаете, извините. Вы по конкурсу не проходите на такого мужа. Поэтому не надо выдумывать ничего. Какого Бог дал, такого дал. Все С таким живи, развивай его как Личность, делай его хорошим. Это трудно, но так надо жить. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше высказ... высказание. От востока идет счастье, от севера самосовершенство, от юга глупость, от востока деградация. Нет, я перепутал. Значит ли это, что на востоке живут деградированные личности? Нет, нет, я там что-то не то сказал. Есть разные, как бы, понятия. Ну, ну понимаете, стороны света, они влияют на нас. Допустим. От Востока идет вера, и от Востока идет вот эта энергия духовного счастья. От Востока. От Севера идет мистические силы идут от Севера, и от Севера также э, могут духи прийти с Севера, и с Севера могут прийти самосовершенствование. А с, с Юга идет тяжелая карма, с Юга идет ну, деградация на человека, то есть может прийти тяжелая карма, тяжелая судьба, деградация. С Юга может прийти ну, то есть с юга очищение сознания приходит, очищение также, очищение сознания тоже с юга приходит. И с запада, с запада, не с востока, а с запада, приходит или богатство к человеку, или деградация. Материальное знание также приходит с запада. То есть вот такие, так стороны света действуют. Я, наверное, оговорился, иногда оговариваюсь, вы пишите мне записки такие, чтобы я это реабилитировался. Если нет брачных уз, нужно ли оставаться с партнером, который не хочет на тебе жениться, даже, или даже жить вместе после двух с половиной лет дружбы? Понимаете, что значит два с половиной дружбы, два с года дружбы? Что вы делаете? Вы живете вместе? Если вы живете вместе, вы уже муж и жена. Вы поймите, нет дружбы в одной постели. Человека лег в постель с человеком, это все нитьба. Веды говорят, есть разные способы венчания, но самый простой способ венчания — это лечь друг с другом в постель. Люди легли друг с другом в постель, они повенчались, понимаете, они стали супругами уже в этот момент. Потому что это означает супружеские узы, они обвинялись кармой друг с другом. Это не просто так полежали, разошлись. Понимаете, это серьезный процесс мистический который людей соединяет навсегда. Если вы соединились не с тем, с кем надо, но не знали этого всего, раскайтесь, и все пройдет. Бог отпустит, сердце будет чистым, свободным. Больше так не делайте. Вот. Однако же, если вы живете с человеком, так называемым гражданским браком, слово-то какое выбрали, гражданский брак, усыпить животное, мы выбираем очень классные слова для тех вещей, которые вообще ничего с этими словами, ничего общего не имеют вообще. Гражданский брак. Знаете, что такое гражданские слова? Гражданский означает орден, Кутузова там какого-нибудь, гражданский орден. Гражданский брак означает очень что-то возвышенное. А этого ничего общего с чем-то возвышенным не имеет. Люди снюхались и живут друг с другом без всяких законов, как две собаки. Но они все равно, если живут год, веды говорят, значит они муж и жена, вот хоть что они говорят о себе. А если у них ребенок родился, это значит, что Бог создал эту семью. И они не имеют права расходиться уже, пускай говорят все, что угодно. Если они разойдутся, будут за это отвечать. А у нас был гражданский брак. А Богу по барабану, что вы об этом думаете? Надо, если ребенок родился, надо жить вместе. Если расходитесь, будете отвечать по полной программе за это. Потому что ребенок будет страдать, и за его страдания придется ответить хорошей ценой, которую мы даже не подозреваем. Можно очень сильно помучиться за это. Поэтому год вместе живем, уже муж и жена все изменил, значит изменил близкому человеку. Пока год не прошел, еще как-то можно туда-сюда. Но год прошел, все, извините, ребят. Два с половиной года дружбы. Какой дружбы? Он очень добрый человек, но у нас совсем разные интересы. Всегда у мужчин и женщины разные интересы. Где вы видели мужчину и женщину с одинаковыми интересами, господа? Женщины чем интересуются? посудачить друг с другом, сходить на какие-то программы, поинтересоваться всем, что происходит, и так далее. На службу они религиозные любят ходить там, любят ä, поразговаривать, подружкам ходить там, и так далее. Мужчины, что любят, в домино играть, если работать над собой, так по-другому, там, закаляться, там, в морду друг другу бить, там, бороться. Еще что-то в этом роде. Где вы видели одинаковые интересы у мужчины и женщины? Если женщина может бо любит бороться, разве муж-мужчина такую женщину возьмет, который борется, зачем она ему нужна? С ней что ли бороться он будет? Она ему нужна как жена, а не как борец. Понимаете? У мужчин и женщины бывают одинаковые интересы. У них бывает только цель одинаковая, но это Бог дает. Это называется милость Бога. Поэтому, если женщина, она вдохновляет, она вдохновляется сердцем мужа. Если женщина занимается духовной практикой, то мужчина смотрит на нее сначала недоверием, потом с интересом, потом с изуч изучает, чем она занимается, и потом вдохновляется, и потом говорит, «Мне самому это понравилось, поэтому я это буду делать». На это может пройти несколько лет. Пять-шесть лет, чтобы мужчина завелся в этом направлении. Но если он заведется, он как паровоз пойдет, его не остановишь. Понимаете? Поэтому женщина это сердце мужа, она направление показывает, а мужчина принимает направление, если у женщины достаточно веры в это все и желания, чтобы это было. У нас не одинаковый интерес. Да какие интересы вообще, если вы не занимаетесь работой над собой? Он, конечно, не вдохновится. А если вы занимаетесь, надо ждать, когда вдохновится. Не бывает у мужчины и женщины одинаковых интересов. Они абсолютно разные. Они живут вместе, чтобы дарить друг другу счастье и страдания. Все. Нет другой причины, почему они вместе живут. Не будет он с тобой сидеть с удачей целыми днями, чирикать. Не, будет, не будете вы с ним ходить на бокс. А если пойдете, значит пожалеете об этом. Морды набьют всем, вы посмотрите, кровь потекла. О, кошмар какой. Понимаете, какие общие интересы? О чем вы говорите вообще? Он очень добрый человек. Вот это и есть общие интересы. Он живет в очень богатой стране. Я в Латвии. Латвия тоже очень богатая страна. Латвия очень богатая страна. Самое большое богатство страны ⁇ это люди, которые в ней живут. В вашей стране уникальные люди. Посмотрите, сколько людей интересуется духовным. У вас маленький город, сколько духовных организаций вокруг, сколько людей ходят везде. Вот такие залы большие, вот полные. Я собираю только в России, в городах, в которых население пару миллионов человек. Понимаете, а у вас там сколько осталось в Риге? Я не знаю. И в полный зал набивается все равно. <свят> Насколько сильна разрушающая сила расстояния? Нет никакого расстояния, нет. Если вы живете, если человек есть у вас любимый, звоните ему, чиликайте по телефону, есть сейчас компьютерная связь, можно общаться, общаться по 20-30 минут в день. Нет расстояния. Один человек мне разговаривал, у нас такая ситуация жизненная, я от семьи живу. На огромном расстоянии, не могу ездить постоянно, раз в год только могу приезжать, я хочу быть с ними, они хотят быть, быть со мной. Что делать? Я говорю, быть вместе. Начать общаться через телефон. Он говорит, сколько? я, говорит, я не могу, у меня барьер какой-то. Я говорю, переодолейте барьер. Он говорит, что надо делать? Я говорю, возьмите и насильственно себя заставляйте звонить. Почему барьер? Потому что ты не чувствуешь человека, не нюхаешь его, поэтому с ним тебе разговаривать не хочется ты учуя его на расстоянии, силой воли заставь себя позвони к нему и начни разговаривать. В процессе разговора ты начнешь все больше углубляться в отношения и больше. Пройдет несколько пару недель и каждый день вы будете достаточно разговаривать, как будто бы вы живете рядом. Никакой границы не будет, расстояния нет. Больше того, знайте, что даже раньше, когда не было телефонов, люди просто думали друг о друге и таким образом устанавливали контакт. И они были рядом, даже несмотря на то, что муж уходил на войну там, или еще куда-то. Его не было долгое время, контакт оставался. Он приходил, как будто никакой разлуки не было, понимаете? Может, просто превышали, что мы живем, находимся рядом, но так не, не бывает. Люди часто бывают на большом расстоянии друг от друга, и ничего, нормально. «Проблема моей жизни — чувство вины. Перед матерью из-за того, что не забылась в достаточной мере и мама рано умерла. Не заботилась в достаточной мере и мама рано и рула, умерла. Возможно ли искупить вину? Хороший вопрос. Чувство вины означает всего лишь одну вещь перед умершим родственником, что ему нужна помощь. Все. Больше это ничего не означает. Единственный способ ему помочь ⁇ это молитва. То, о чем мы сегодня говорили. Начинаешь молиться. И родственник получает очень большое благо. Я приведу, у меня есть один сотрудник, который, они вместе с женой работают в моем предприятии, и у них скоропостижно, неожиданно оставила мир мама. Мама сотрудницы. Они пришли ко мне вдвоем, говорят, что делать? Я говорю, так и так, пищу освещать перед фотографией, ставить каждый день в течение шести месяцев, раз. Каждый день молиться в течение часа, там, какие-то молиться и думать о ней постоянно. Два. И делайте это все до тех пор, пока в сердце облегчение не наступит. Три. все принято. И пошли этим заниматься. Каждый день освещают пищу, ставят перефотографии, каждый день молится Через четыре месяца оба докладывают. Вот в один день раз и от сердца отпустила. Хорошо стало. И мысли о маме очень светлые. И мама пришла, улыбнулась и пошла дальше. И они говорят, молиться дальше. Я говорю, достаточно. Привы, перевыполнили план досрочно. Вот и все. Вся система. Очень просто. Почему плохие мысли о маме? Просит помощи, надо помогать. Когда человек болеет, он зеленый, вонючий. Противный. Но когда ты им помогаешь, он становится вкусненький, сладенький. Близкий человек, когда болеет, он плохой, у него мысли плохие, у него все плохо. Но ты, если заботишься о нем, он становится хорошим благодаря твоей помощи. И он улыбается и счастливый, хотя он болеет. Поэтому надо учиться заботиться о близких людях. В этом заключается смысл, а не в том, чтобы думать: у меня мама хочет. Я виновата перед ней. Я виновата перед своей мамой. Понимаете, мама там просит помощи, она отскулит. Мама скулит, она скулит. В результате получается что? Еще хуже становится. Мама, я виновата перед ней. И мама думает, блин, да не виновата ты передо мной, мне помочь надо. Надо молиться и все. Чё скулить надо помолиться и легче станет маме тебе всем легче станет объясните пожалуйста как работать с ревностью и каким образом ее трансформировать в веру или доверие понимаете есть две причины ревности первая причина это чрезмерная привязанность, эгоистическая любовь, одна причина ревности. И вторая причина заключается в том, что ваш близкий человек не, не, не понимает, что такое настоящие супружеские отношения. Ну, допустим, девушка привыкла улыбаться друзьям, мужчинам, допустим, которые ее окружают, даже в присутствии мужа. То есть у нее такая привычка, это ее стиль поведения, ее так воспитали, она даже не знает, что это неправильно она не понимает, что когда женщина улыбается очень так искренне, она представляет все свое тело этому человеку полностью на тонком плане. Ей можно пользоваться. Это называется тонкий секс. Вот. И поэтому женщина, которая вышла замуж, она должна быть аккуратной в своих улыбках. Муж это все видит и его трясет колбасит. Он видит, как бы жена вдруг на секунду стала чужой. Она улыбнулась кому-то, он ей улыбнулся, все. И он это увидел, ясно, что у него возникнет чувство такое внутри, ему плохо станет. Это защитное чувство, оно у всех мужчин возникает и правильно. Не думайте, что только у мужчин. Если, допустим, ваш муж находится в компании, он улыбнулся какой-то женщине, она ему улыбнулась, у вас к этому мужу точно такое же чувство возникнет. Это называется защитный инстинкт, самосохранение семьи. Мужа под и пошла оттуда из этой компании, все. Точно так же мужчина делает. Жену подмышку и пошел. Это нормальное явление. Ничего страшного. Однако. Если человек очень сильно хочет наслаждаться близким человеком, то он начинает его эксплуатировать. В чем эксплуатация заключается? Он начинает запрещать ему куда-то ходить, запрещать ему чем-то заниматься, только со мной, только рядом, только здесь, только туда, только так разговаривать. То есть начинает издеваться, потому что он очень сильно привязан, хочет наслаждаться близким человеком. Вот эта ревность очень греховна по природе. И эта ревность означает, что близкий человек скоро тебя бросит, если вот это второе чувство у тебя, значит, надо что делать? Надо служить близкому человеку, а не требовать любви от него. Допустим, он пришел с работы, ты хочешь его что-то заставить сделать. Не надо, надо заботиться. Пытайся победить себе вот это вот животное чувство, наслаждаться другим человеком. Попытайся заботиться о нем. Тебе хочется сказать, улыбайся мне, разговаривай со мной нежно. Надо самой улыбаться и разговаривать нежно, и не заставлять его там, допустим, или мужчина хочет эксплуатировать женщину, хочет постоянно ее обнимать, там целовать, использовать, надо дарить ей цветы, надо заботиться о ней, разговаривать с ней, то есть дарить ей любовь. То есть надо делать то, что женщине нравится в отношениях, а не то, что тебе нравится, и тогда ты преодолеешь это чувство, животное чувство ревности. Надо ли давать, как милостыню подаяние деньги людям на улице, или лучше жертвовать в храме? Однозначно, что лучше жертвовать в храме. Даже если перед храмом стоит алкоголик, он не зря к храму пришел, он все равно чувствует, что Бог помогает. Лучше ему дать пожертвования, чем человеку, который просит деньги где-то в другом месте. Однако же, если человек действительно голоден, и вы это видите, дайте ему денег, где хотите. Но лучше людям давать пищу, и это определит то, что им надо. Допустим, носите с собой, допустим, хлеб. Иногда хлеб пекут в булочках и заворачивают их, каждую булочку, в отдельный целлофан. У вас есть такое? Допустим, вы хотите жертвовать, у вас есть склонность. ложить кладите в сумочку в свою, всегда такую несколько таких булочек. Взяли, положили, пошли. Видите, человек просит деньги. Дайте ему булочку. Он скажет, булочка не нужна, нужны деньги. Булочку забрал, она в салофане, ничего страшного, и пошел дальше. Потому что человек может просить только пищу. Если он одет, он может просить только пищу. Если он не одет, раздет, значит, его надо одеть. Что-то с себя сняли, одели. Можно одеть. Если он раздет, но раздет их, вряд ли вы увидите. Люди хотят кушать, и все, им нужна только еда. Поэтому, если человек не хочет деньги, пищу брать, значит, он вас обманывает, он просто зарабатывает. Поэтому надо дальше идти. Вы хотели что-то спросить? Вы знаете, дело в том, что это тоже бизнес. Я вам приведу такую историю. А одна женщина... Стояла с ребенком и говорила, что у ребенка такая-то болезнь, которую я лечу. Моя жена проходила мимо, увидела эту женщину и подошла к ней и сказала, «Вы знаете, у меня муж хороший врач, давайте я сейчас прямо им позвоню, спрошу, возьмет он бесплатно вас лечить или нет». Она позвонила мне, я сказал, возьму, если та стоит на улице, я говорю, я беру, все. Вот, пускай приходит туда-то, все, мы лечим этого человека. И что вы думаете? Она не пришла она пообещала все договорилась обняла там мою жену все не пришла дальше продолжала стоять на этом месте после того как она ушла она просто зарабатывала наглым образом деньги очень редко женщина которой нужна операция будет Стоять на улице и просить милостыню, понимаете? Для этого надо перешагнуть очень серьезный психологический барьер. Обычно такие женщины просят у родственников, у друзей. Они могут просить в храме, где угодно, но только не на улице. Если человек стоит на улице, это значит, что он уже преодолел определенный барьер психический, понимаете? Эта барьер означает или очень сильная паника как бы у него внутри, но тогда человек встает на улицу, и это очень сильно видно. Понимаете, ему очень неудобно там стоять, он где-то в сторонке стоит, и как бы он просто думает, подойдите ко мне кто-нибудь хотя бы. Он не лезет вот так вот посреди там, как у нас в Москве, посреди метро, встает там, плакат вперед и понеслась. Помогите! У них определенный тип лица уже выработана. они, понимаете, она очень в этой эмоции очень сильны, в эмоции страдания, такие страдают изо всех сил. Это очень четко видно человеку, который это все изучал. Очень редко из этих людей бывают те, которые действительно собирают деньги на операцию. Лучше давать деньги просто тем, кто хочет кушать. И проверить это очень легко. Булочку в салафане кинули и смотрите. Человек отблагодарил вас, булочку взял сразу, хочет кушать. Когда человек хочет кушать, он раз сразу берет. И смотрит, понимаете, вот так. Я вам уже рассказывал, как... как э, мне на последней лекции дали конфеты с яйцами, я яйца не ем. Я думаю, куда конфеты девать? Пошел, пошел, думаю, надо же, я не могу выбросить просто эти конфеты, должен кто-то съесть их, мне же подарили. Я пошел, пошел, смотрю, пьяная женщина, нищая, стоит и ругается на всех, матом всех кроет, все мимо проходят. Она, ну, как нищая, там она милостын, что он что-то стоит, там какой-то, этот она куда складывать мило. Она ругается, видно, обидели ее. Я подошел ей конфеты суе, она такая, опа, такая, смотрит на конфеты такая. И на меня, на конфеты на меня. Она такая в шоке, в полном. И конфеты раз-сразу. И такая. Видно, голодная. Я пошел. Сразу было видно, что человек, во-первых, удивился, она ругаться перестала, потому что для нее так неожиданно, она, когда ругается, обычно никто не жертвует, когда жертвует, она не ругается, а тут она ругается и пожертвовали, вот, и она взяла, по-другому взяла, не так, типа там конфеты сунула и дальше пошла ругаться, нет, она удивилась как бы и успокоилась сразу. Подруга осталась довой, и после смерти мужа началась проблемы с сыновьями. Один наркоман, второй не хочет работать. Попросила меня задать вам вопрос, что ей делать? Как вылечить сына от наркомании? Понимаете, дело в том, что бывает, когда муж уходит, у женщины не хватает сил воспитывать детей, и они начинают становиться неуправляемыми. Очень сильно включается их карма. Потому что когда есть муж, то он сдерживает карму сыновей. Когда есть жена, она сдерживает карму плохую дочерей. Но когда муж уходит и у женщины сыновья остаются, то они становятся неуправляемыми из-за того, что некому сдерживать плохую карму. Что делать? Надо пойти в какую-то духовную организацию, начать там общаться с духовными людьми и постепенно войти под защиту. Потому что женщина должна быть под защитой общества или мужчин. Общество нас женщин не защищает, нужна какая-то организация духовная. И когда женщина в этой организации находится, то она может просить совета у старших, духовно старших. Они будут приходить к ней домой, разговаривать с детьми, с ее. И так придет защита. То есть они с помощью общения начнут на них сильно влиять, и ситуация в семье изменится. Просто так не поможешь, нет никаких советов. Нужно, чтобы женщина была под защитой. Как да, женщина должна быть или под защитой мужа психической, или какой-то организации, которая бы заботилась о ней. Чаще всего это верующие люди могут так делать. Я знаю много примеров, как женщины без мужей великолепно воспитывают своих детей, потому что есть старшие наставники у них, они с ними советуют сообщаются с детьми и так далее.